Здорово, братишка! Сегодня у нас вышло новое испытание, испытание ко дню благодарения, значит мы за нее получим тренировочное зелье, нам нужно три звезды за него ä, попотеть, и также мы получим 500 тысяч золота, и 500 тысяч эликсира и 5 тысяч дарка. Вот. Для начала мы выпускаем двух героев, на правую теслу она там спряталась, как всегда, что-то какая-то хитрость в, нашей, в нашем испытании. Вот, и готовим, значит, скелетное заклинание на героев вот этих. Вот, чтобы они отвлеклись, и как бы наши герои тем временем добили их. Ну, и постройки тоже как бы отвлекаются на скелетов. Прожимаем короля на чемпионку. И благополучно забираем повожечку и выманиваем к Канкасл. Внизу мы сейчас будем выпускать всех наших мини-дракончиков, мини-бэби. А, малышей, значит, а в центр рейдж, для того, чтобы побыстрее там все убрать. Можно даже рей, э, фриз туда кинуть И яд на конкасл Вот, а внизу мы выпускаем вместе со спешем 5 шариков Как бы, ну и ждем Можно в центр даже, кстати говоря, подкинуть хил Потому что там, ну, как-то нуждаются в этом наши дракончики Вот, и сверху остальные шарики вместе с фризом все, ребята, это самый легкий микс, который я видел Очень быстро, очень легко Просто, ну, как бы, просто выпускаете все И, ну, даже думать ничего не надо Выпендриваться Все, три звезды легчайшие, Получили добычу и все, уходим но я покажу, как я атаковал эту базу сам. Ну, пытался что-то придумать, типа, ну... Сейчас вы увидите, что я там напридумал. Короче, хотел я почистить сначала дракончиками, значит, башню лучниц. Почистил. Выползает Тесла. На нее. Опять же дракончик. Потом на вторую Теслу возле башни лучниц. Также на башню еще одну лучницу. И на ПВОшечку. Так, я не добрал чуть-чуть. Нам нужно выманить канкасл. Так, мы выманили канкасл. Не добили чуть Тесла, ну да ладно. Идем на правый верхний угол. И туда на потайную Теслу высаживаем нашего летающего с крылышками создания Юнита, готовим яд. Итак, яд и герои наши. Пока они там что-то делают, заме замес полный делают. Я выпускаю спеш и рейдж для наших шариков. И наши шарики просто летят. Я замораживаю здесь в центре всякие постройки. И вот какая-то ерунда, просто большая часть ушла налево, шарики <св> поумирали все от, от э, ловушек, и все. Справа герои, да, справились с э, почисткой, но по итогу у нас еще в центре остались э, здания дефа, и этот, это Инферно сингл, они пожгут моих мини-дракончиков вообще на ура. Ну и тут я просто от неисходности выкинул все дракончики там еще и ловушки все подкрывались короче какая-то ерунда ну ладно ребятки всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока